И здравствуйте, дорогие друзья зрители моего канала. Спасибо за подписки на канал, я видел, что там подписочки пишут. Видите ли, у меня игра багует, да не по-детски порой. Я не знаю, что делать с этой игрой. Поэтому некоторым порой бывает записано... Ладно. Попочку идите. Телетоны. Поп-пух. Так. Блин, слышу, как они за мной сзади топают. Угу. Понятненько. Похоже, что-то цыгане стырили. Ну, дорогие зрители, просто я в телефоне сижу сейчас в данной ситуации. Не извиняюсь. Просто у меня все с работы. Пишут и пишут, пишут и пишут. Поэтому приходится записывать ролик прям во время вот этого всего. Может где-то что-то еще такого? Типа, знаете по нажатии какого-то может есть. Да, извиняюсь, конечно, слышите, да, вот это пук-пук. Так, ну, вроде видите, открыл, но.. Так, ладно. Видите, вот багует как? Что с этим делать? Видите, нет? Эй, ты! Опенки такие люди! Тебе все-таки удалось проникнуть в храм. И хранителя тебя не остановили, и стражи-храмовники. Я восхищен, как тебе всех удалось одурачить. Не удивлюсь тому, что ты не пренебрег помощью потустороннего мира. Хранитель недоволен твоим вмешательством. Уходи отсюда! Плевать я хотел на твоего хранителя, я ищу Иран. Иран? Ну что ж, значит ты пришел искать его здесь. Не буду тебе мешать. Прикольно. Эй, ты! Я ищу старинные реликвии. Люди, с которыми хранитель... Я не мародер. А я этого и не говорил. Неужели ты думаешь, что я не знал о мародёрах? Археологи... Вы слишком часто суете свой нос в тайны острова. О каких людях ты говоришь? Кто заключил договор с Хранителем? Слушай, любитель поковыряться в останках, я не скажу тебе ничего. Если хочешь найти древние реликвии, то сам разгадывай тайны, которые уготовил сам себе смертный человек. Я помогать тебе не стану. Скажи спасибо, что ты еще жив. Как интересненько. То бишь, вот эти со мной разговаривают от слова совсем не будут, смотреть Эй! Эй! Хранитель вознаградит. Они особо ничего не говорят, так что с ними разговариваю без толку, я так говорю. Ладно. Этот <кх> логичку заметил канала смотрел. оп, Закрыто. И что тут написано? Интересно. За... известно Из Из Из для книги мертвых есть магические еще. Как... Хранители. Так. Поиски Инрана. Так. Старый этот. Ну, короче, по ходу дела я, я просто заметил тогда, когда играл. Ну. За кадром. Дорогой зритель, не знаю как вы, вы просто наверняка смотрели по ютубу, а я сам лично играл и находил. Но У меня часто игра лагала, боговала, короче. В некоторых местах пришлось где-то хитрировать, где-то что-то искать, ну вот так. И у меня игра раз в 50 так делала, я не знаю что мне делать с этой игрой. Именно только вот эта игра так делала. Ой! фук Так, ну нам надо будет аккуратненько вот так идти. Так, не по крови. Ай. Оооо. Так, ладно. Не знаю, как пройти вот так. Блин! А? Короче, вот так Вот с какой стороны я здесь не помню проходить Ладно, сохраняемся Давай вот так Так, дорогой зритель, ищи как хочешь. Да, меня слышали, да, тут сообщение приходит, но это... А -а -а блин. На да что что это такое? Что за дыня? Я говорю, как не выходной, так, блин, каска. Так. Лучше так не пойдем. Вот так. Наверное. Вот здесь я не знаю дальше, как проходить. Так. Да. Повезло. Так, я не знаю, что я сделал, но... а, -а, -а! Серьезно? Давайте потерепортнемся, попробуем. Угу. Это в храм, наверное, телепортироваться. Так, ну видите, я бутылка не воспользовался так и до сих пор. Аккуратно также пойдем. Вот этот звук меня напугал. Вот честно здесь я не знаю, я здесь не лазил, О, топор. Ну иди, иди, иди. Так, по проход, вниз спускаться, наверное. Эй, блин! Ай, я испугался. Думал, ну сейчас прям так легко пройдушь и все такое. Так ты что, дурак что ли? Э. Надо сохраняться, короче, дорогой зритель, потому что я так не могу. Да и крови вот это проходишь и убивает. Ай, блин. Надо рассчитывать все это время. А? Ну а что, за топор хоть мощный? Вот здесь аккуратно. но вот как аккуратно спускаться, вот дорогой зритель? Хоп. Хоп. И видите, я сразу же срываюсь с этого момента. Вот, видите? Блин, как спуститься аккуратно? Не, ну я рисковать не буду так Ну его нафиг 어, ненавижу я в этой готике, это вот это вот. Видите? И сразу труп. Да ты что? Дурак. Ну это я был уже, наверное, на эти моменты, когда я был падать. Эй, наверное, на этот момент я буду вставлять там чего-нибудь такое интересное. Вот как? Ай. Как поднимался, так и спускайся, да, дорогой зритель? Ну, придурок! Мда И пытаюсь телепахнуться, пыхнуться, оно мне не помогает ГОРИТ БЛЭД а? М -м -м? Кто сказал, вот он? Кто это сказал? О, дорогой зритель, вот ты на меня наверняка река... злой там. Да ты! Ой! А почему я телепортнуться не могу? У меня телепортации никаких нет. <связывая> И что не делать? Да куда ж ты? Ля, ля, ля, ля, ля. Да песец падения страшные, да, ужаса. Ah, really oh. Ты сказочный, долбий Фукула Ну как мне спуститься, по-вашему Тунс И труп День, как Макс пыни, то же самое. Сколько раз в тот раз не делал? Да куда ж ты доделал? Я тупой, тупее всех, наверное, из тех блин. Ну вот как мне спуститься и не сдохнуть, э! Сая! Я телепортнуться не могу. Ой, что за бред вообще? Ой, ой, ой, What? Что за ой, А как так? Так. Короче, дело к ночи, сейчас мы сделаем один трюк Блин, ну почему мне не сработало сразу? Эээ, ну, придется использовать, а что делать? Я еще и этот, э -э -э, ну понятно. Я тут не выживу. Такое заклинание. И как мне вот с этим всем справляться? А, не-не-не! -а, -а, а, да, блин. Да. Дичь. Короче, зелье ускорения же у меня есть. О, выпиваем. Используем телепорт. Надеюсь, так сработает. А блин! Собака! Собака! Ладно, пойдем потихоньку, короче. Делаем. Услепок, услепок, Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Потом я этих хромovников прикалбашу. Руна. Еще одна телепортация, наверное, да? А, это сломанная руна, наверное. Или что? Ну я какую-то руну поднял. А, руна света, да. Падаем к магам. все реагенты собираем. Их должно быть двадцать э, пять или двадцать три, что-то такого вот наподобие реагента. 8 реагентов у меня с тобой Мне кажется это все что я собрал как-то маловато реагента да а реагент сколько там реагента что-то не найду Я просто ради прикола интересно.